Да, вот. Всем привет! Так ты себя-то покажешь. Сейчас. Всем привет! А что мы делаем сегодня? Что мы делаем сегодня? Мама у нас тряпает пирожки на масле вкусные. Папа у нас сегодня уезжает. Вот как это будет. С утра, с пяти утра я поставила тесто. Сделала начинку с яйца с зеленым лучком. Делаю жареные, так как быстро надо сделать. В обед уже уезжает у нас Андрей. И картошка еще сделаю Сутки ехать надо, полторы. Так что на поезде. Ту-ту, ту-ту-ту-ту. Я вот такая красивая сегодня. С грязной головой, правда? Ладно, что я показываю свою жизнь, рассказываю. Господи, кто с грязной головой не ходил в этой да, жизни. Да, да, Ну вот, друзья, я и нажарила пирогов. Вот это с яйцами, это с картошкой, с картошкой. Картошки еще много осталось. Я быстренько поставила с утра тесто. А, поели мы. А, Дима, Давид успели по пирожочку взять, покушать. Ну вот, в принципе, и все. Вот, теперь будет Андрей собираться. А я довязываю мочалку и отправляюсь с ним. Все. Всем привет, друзья! Сегодня я собираюсь солить капусту. Детей отправила гулять. Давид Давид, катает Даринку. Давид! Давид! Давид! Посади ее хорошенько! Она лежит! Посади ее, она лежит! Чуть-чуть подтяни наверх! Вот, неудобно, а то ей там. Еще чуть-чуть. Ну ладно. Шапку одень, говорю. Шапку одень. Динара, Амина, все здесь гуляют. Покачай ее, покачай. Дарина, Амину, покачай, Динара. Ты опять на стол залез, он тут улигань, блин, сколько ругаю тебя. Короче, э, укроп сейчас. Семечки, семена э, потрошу. В капусту. Вот капусту мы с Димой занесли. Это самую крупную еще не занесла. Самая крупная потом. Я ее шинковать буду. Но это хочу сделать кусковую. Э, Отварила воду, ну то есть приготовила маринад. Буду капусту большими кусками резать. Мы такую любим. И заливать этим маринадом. Всем привет, друзья! Сегодня я пришла с Димой и с Дариной варить поросенку. Сейчас чай налила и все. Больно холодно. Буду попивать чай и буду записывать видео. Не обессудьте, друзья. Вот. Короче, Дима, у Димы сейчас, у Давида, каникулы. На Васю стою, смотрю. ходить что покажу? Ужас. У него ухо там что-то поцарапанное. Или с крысами дрался ночью, или что. Вась, Вась! Молоком напоила его. Козушку подаила. Смотрите, какая рана ужасная. О, что сделал, не знаю. Короче, не хочет показывать он. И, ну что, мы пришли варить поросенку. Детей я в садик отвела. И в итоге, что, сходили вниз, где воду набирают. Там с корнем прям выдран а, сам кран. Разрезали. А, Сейчас шланг Очень сильно даже разрезали Я не знаю, на будущий год Надо будет делать свое Отдельно, как вот некоторые Многие, ну не многие, но Большинство делают отдельно А у нас вот там 3-4 семьи что ли Подсоединены Сейчас я вам покажу, друзья Погода замечательная Хорошо Дождя нет, чай горячий Попиваешь, ходишь я когда прихожу, я всегда яйцо одно а, выпиваю сырое. Мне оно очень помогает. Когда горло болит или что так. ну правда яйцо очень холодное. И вот чай горячий пью теперь. Вот смотрите, шланг. Выдрали, вырезали. И вот это опять надо будет тянуть. Но Андрей сказал, дай Бог а на будущий год мы сделаем к себе, чисто вот к сарайкам. Подключимся и свой счетчик поставим. В итоге Диму отправила домой с бочками. Железную большую убрала. Пускай а то она может зимой прогнить и будет дырка. Он поехал с маленькими бочками набирать воду домой. Благо у меня сын хоть на мотоболке ездит. Гараж открыт. Мама закрой, сказал. Я еще не могу закрыть. Хожу. Ага. Даринка пока спит Здесь Убрала я залу Снизу Чугун Корыто убрала Закидала дровами Дима такой, мама, а что, разве так можно было? Я говорю, да Ну я вообще говорит. Помог мне натаскать дров И мы сейчас Разожжем и надолго хватит а я буду тем временем эту золу раскидывать по Виктории сверху. А зимой этой золой я буду кормить курицу. Вот у меня. Они клюют. Чистят мне кастрюльку. Очень хорошо. Как чисто сделали мне они. Зерно дала. Маньку Бяшу уже не выпускаем. Сена Димка мне помог спустить вчера же и вот сеном и ячменька. Ну короче вот так вот. Сейчас будем варить. Сейчас он привезет и начнем сразу растапливать. Моя погода вообще классная. Тепло. Ну как тепло? Ну осень есть осень. Вот солнышко выглядывает. Как вы видите, меня очень радует солнце. Вот не было-не было, и вот везде оно <свы> выйдет. Я прям рада. Как ребенок. Фарида, кстати, у меня уехала в город. Девчонки, уже где Фарида, где папа? Папа тоже у нас уехал на работу. Так что я одна здесь за старшего Дима. Помогает. Давиду сказала, дома приборку сделай. Он чуть-чуть Он сказал, ладно, ну посмотрим, как он приберется. Ну, короче, вот так вот, друзья. Вась, Вась. Вась. Василев, куда идти? Ой, вообще, рана такая сильно ужасная. Еще куры-то смотрят на кровь. Они прям вообще балдеют по крови-то. Смотрите, что делают, а. Вот смотрите на ухо. О, ему порвали, что ли. Ой, ужас, ужас, Вась, я так боюсь, я вообще не врач. Я трус, крови очень сильно боюсь. Посмотрите, теперь гуси подошли, там плюю. Угу. Ну, сейчас минут 10-15, Дима подъедет уже. Да, поджигайте. Дима привез воду. Закрой крышку. Я не умею, я не Нет. Вода везде льется, придется теперь мне ведрами день через день таскать воду. Курица мне надо. пока снега не будет. Да, там папа коробки накида. Хоть и на первой скорости приехал, да? Соседи помогли. Уйди, харю еще сует. О, все, есть. Молодец. Здесь молодец. В другом месте не жги-то. Не молодец будешь. Понял? Сует. Так, теперь надо ставить. Нет, не ничего не, не надо. Все нормально там. Все там горит уже. Папа так и делает. Сейчас воду зальем. Подготовим картошку моркушку. Горит, Вей? Горит, горит. Все нормально там. Разгорится она. Смотри, смотри. сейчас. Смотри, а, смотри. Вот. Языком. руками то не может, да, конечно. Языком курку убираешь. А Отблизывать, да? Привет, скажи. <Стёжие> Улыбается. Вот я там сарайки приберу как раз. И потом можно будет мелочь картошку привезти, чуть Аля нам даст. Завтра привезем, что ли? Угу. Uh -huh. Надо привезти, а то у меня там <связывая> Ну все, друзья, мы погуляли. Теперь идем домой с Дариной. Капризничать ничего, человеку хочет, надо суп сварить. Дима сказал, с капустой сварить, как всегда. Взяла яйца, зелень.